Ух ты, и снова я. Александр Криволак печенять. А такие пионы, ребятка. А такой розовый пион. Смотри, какой красавец. Смотри, ребят. Ай, красавец. Розовый пион. Красавец. Вот еще такой пион есть. Розовый. Запах обалденный. Ребята, запах обалденный. У этих розовых пионов. Красавцы. Просто красавцы. А такой посмотрим пион. Ред шарм. Красота. Большой. Здесь, наверное, кустов. Раз, два, три. Куста четыре, наверное. М? Красавец, да, ребят? Ай, красавец. Красавец. Сейчас, ребятка, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, смотри. Пион Ред Шарм. Разводится пион делением куста. Можно семенами. Пион Ред Шарм. А такие пиончики, и майский жук залез. А такой красавец, да тебя еще не расцвели. Полностью. Mm? Вот такие я пионы. Идем далее. А такие пионы... Это полный полный коралловый пион, который за 4 дня меняет свой цвет. С кораллового цвета превращается в цвет парного молока. Красавец, да? Красивый. А вот такие пиончики. Смотри. Идем далее. あっこう pureも Scan主 linguistic うううん fu Красиво, да, ребят? Ай, красота.